Привыкаю к новому месту работы кудиром. Работаю не в проворот, вставать очень рано. И так получилось, что из-за общественной деятельности я уже два дня не успевал бегать по травмам и себя по лесу. Я решил побегать по парку рядом с метро Медведкова. И тут на самом деле есть некоторые любопытные вещи, которые я не могу не заснять пока мы приближаемся к этому, приснимем это. Ой, как раскричались-то. Что -то? Это, Вот Я засниму какую-то сумку было. Поскольку, по сути, еще с рабочей формой. Итак, первый объект, мост, Тоже вот это такая истерика. А, видимо, может. Наши благовыстрятия считают, что на одном из пусков достаточно половины пандуса. Утки там что-то совсем... А-а-а! Их все нагоняют. Вот в чем проблема. Нехорошо. Нехорошо они из общины не Побежали Побежали дальше. К сожалению, мы пробежку-то уже заканчиваем. Она недолгая. Я просил судьбу, все сегодня была пробка покороче. Но не ушла. Вот мы сейчас... Типа под каким-то мостом будем пробегать. Это каушка дешевская, ветка метро. Мы прям под путем не побежим. Вообще паразитное место вы сейчас увидите. Тут как бы все так влогустроена плитка. Ну, елки-палки, как же низко. Какой низкий потолок. В этом смысле. А что тут воняет канализации Вот она сливается тут. Это Вот вы слышите, как видит поезд? Вон, видите, как низко? Вообще, у меня почти голова утыкается в потолок. И это тут не единственный сток. Вот сейчас вы слышите еще один сток. Он, он, он, сейчас скажу где. Нет, чуть дальше. Он здесь. Интересно, зачем московскому мегакомплетенду столько стоков? Либо это не все стоки метрополитеновские, не знают. Да, собака. Я это снимать не хочу. Безобразие. Ну, все, наша побежка к концу подходит, рассадиться в метро и ехать на работу.